Хочешь узнать человека? Заплати 85 рублей. О какой российской платформе идет речь? Тоннели-проходческий комплекс АйСЛУ приступил к прокладке тоннеля второй ветки Казанского метрополитена. Кредиты подешевеют. Ключевая ставка Центробанка России снизилась до 7,5%. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Кристина Отекина. Казанский государственный аграрный университет празднует столетие со дня своего основания. С поздравительной речью в адрес Казанского государственного аграрного университета также выступил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Он подчеркнул, что благодаря эффективной деятельности вуза Татарстан сегодня является регионом передового сельского хозяйства на всех уровнях научном, технологическом и кадровым. Глаз Бога — российская платформа, специализирующаяся на предоставлении решений и услуг информационной безопасности и разработке программного обеспечения анализа больших данных. С января 2020 года она наводит шумиху в СМИ. Что из себя представляет сервис и насколько это легально, смотрите в сюжете Карины Саяховой.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 Скажем так, в суд, что с вас согласие на такую обработку не брали. Вот соответственно, это не вопрос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 Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Тоннели-проходческий комплекс Айселу приступил к прокладке тоннеля второй ветки Казанского метрополитена, который соединит улицу Ломжинская и 10-й микрорайон Казани. О пути развития проекта далее в сюжете. Это знакомое, это станция Ломжинская, старое название, а новое название Зеланд. Здесь мы закончили проходку перегонов тоннелей от сахара. Открытие второй линии метро в Казани – событие долгожданное для многих горожан. Самый первый участок Казанской подземки был открыт в 2005 году. Это первое и единственное метро, построенное в России после распада СССР. На сегодняшний день Казанское метро – это всего лишь одна линия и 11 станций, в которых просто невозможно запутаться, если, конечно, не выходить на проспекте Победы. Но в Казани проживает больше миллиона человек, и эта цифра неуклонно растет. Соответственно, увеличивается загруженность столичных магистралей, поэтому появляется необходимость в увеличении количества станций. Основная цель строительства метро – это развитие общественного транспорта и снижение уровня загруженности улично-дорожной сети. Это одно из основных и действенных методов борьбы с транспортными заторами на улично-дорожной сети в крупных городах. 16 августа 2016 года было объявлено, что строительство линии планируется начать со станции улица Академика Сахарова и продолжить в сторону Новосавиновского района. Бюджет в 2019-2021 годах составил 3 миллиарда рублей, по 1 миллиарду в год. Компания IKEA собиралась нести 1 миллиард рублей в строительство станции около их торгового центра. Станцию УМИГи начали строить по просьбе шведского руководства. Изначально ее хотели делать в жилом массиве Азина. На выездном совещании комитета города. Совета Республики Татарстан выяснилось, что первый отрезок второй ветки с четырьмя станциями подорожал в полтора раза до 60 миллиардов рублей. Объявивший об уходе из России кей не выходит на связь. История с Икея была бы хорошим примером государственного частного партнерства при строительстве метро, но, к сожалению, пока не случилось. Конечно же, один миллиард сэкономленных бюджетных средств можно было бы направить на другие социальные нужды республики или города. Генеральный директор газмедстроя Марат Рахимов рассказал Рустаму Миниханову и Ильсуру Мешину о перспективах развития казанского метрополитена. Сдать первый отрезок второй ветки метро планируют в 2027 году. 9 июня 2022 года было объявлено, что названия для них уже выбраны. На Фучика станция будет называться летие ТССР». На остановке наземного общественного транспорта 10 микрорайон станция будет называться «Академическая». На перекрестке Фучика-Ломжинской станция «Зеланд». На проспекте Камалеева станция «Тулпар». Алина Красильникова, Универньюз.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 В Набережном Челнинском институте Казанского университета состоялось мероприятие, на котором каждый первокурсник мог познакомиться с творческими коллективами университетской «Альма-Матер» и полностью окунуться в атмосферу гостеприимства. Как это было, смотрите далее. Руто ты попал в КФУ? Именно так звучит название традиционного мероприятия Набережно-Челнинского института Казанского университета, на котором каждый первокурсник мог познакомиться с творческими коллективами альма матор и полностью окунуться в атмосферу гостеприимства. Так, 14 сентября в стенах учебно-библиотечного комплекса Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета собрались первокурсники автомобильного, экономического, инженерно-строительного отделений, отделений, отделение юридических и социальных наук, отделение информационных технологий и энергетических систем, а также инженерно-экономического колледжа. Вообще отострова очень классная и классно что есть такие мероприятия. Пришли посмотреть на коллективы нашего института. Очень рады, что устраивают такие мероприятия для первокурсников где можно больше узнать друг о друге. Я просмотрела все коллективы. Больше всего мне понравилась «Актив проф» и «Интеллектуальная лига». Вокальная студия «Нью-Войсес», театральная студия «Чизкей», консамбль народного танца «Саяр», студенческая радио «Ура». Танцевальный коллектив «Фрагменты» не только. Это лишь малая часть объединений университетской альма-матер, с которыми ребятам удалось подружиться и даже вступить в ряды. На самом деле, если... Это мероприятие буду устраивать каждый год. Я буду обязательно сюда приходить, ведь, ведь тут весело. И можем познакомиться не только, например, с, с людьми обычными, также с организаторами. Ежегодно подобные мероприятия проводятся с целью привлечения юных студентов уже сформировавшиеся коллективы для дальнейшего совместного развития внутри объединений. А именно участие в различных конкурсах городского, республиканского, федерального и даже международного масштабов. Елизавета Никитина – Центр.